Добрый день, друзья! Меня зовут Меликов Низа и сегодня я буду собирать каркас для букета с использованием шишек значит, данный каркас будет как? работать как манжет в букете вот. и расскажу несколько слов про техническую составляющую каким образом я это делал. значит, в первую очередь делаются две вот такие вот окружности которые являются основанием сделаны они из медной проволоки и надежно закреплены концы для того, чтобы это все не разъединилось в процессе после того, когда у нас есть два круга нам необходимо их между собой соединить такими вот шпильками то есть я использовал 4 шпильки но можно и 6 и 8, все зависит от того какой материал вы будете сажать на манжет. Потому что если материал э, будет тяжелый, э, то лучше усилить, конечно, максимально. Да, потому что вот мы можем посмотреть там, где шпилька и там, где нет шпильки, то есть разница видна. После того, когда у нас получился такой э, узенький цилиндр, необходимо сделать э, соответственно, внутреннюю часть. Внутреннюю часть э, я использовал технику цветочек. Да? Либо же можно использовать также скандинавскую технику, либо же путунку, то есть сделать несколько направляющих, и потом просто запутать дизайнер проволокой и чтобы была структура для того, чтобы цветы не сживали, да? чтобы можно было уже фиксировать непосредственно цветок туда, куда необходимо. Вот это что касается непосредственно технических моментов про каркас. Значит, по поводу шишки. Шишка скручивается двумя проволоками и оставляются усики для крепления на каркас. Значит, это у нас внутренняя сторона, это у нас будет декоративная сторона. Как вы видите, на декоративной стороне не видно ни проволоки, ничего, и поэтому будет достаточно эстетично смотреться. Вот такой вот у меня получился каркас для зимнего букета Делал полностью манжет из шишек Что хочу сказать, в целом достаточно коммерческий вариант У меня здесь диаметр где-то плюс-минус 30-35 сантиметров, достаточно такой средних размеров букет. Вот. Можно в целом для того, чтобы сделать более коммерческий, уменьшить размер где-то диаметр до 20-25 сантиметров. Что касается конкретно данной техники. В данной технике можно использовать абсолютно любой материал, характеризующий настроение, либо атмосферу букета, который задается. Да? Если мы это делаем сейчас зимой, то здесь, что сейчас хорошо подойдет? Это ветки, такие как ветки-дерена, да? шишки, шишки могут располагаться как в таком виде, так и, допустим, попками в бок, да, там лентами. Еще что у нас идет, можно сделать, допустим, иликс да, то есть Иликсом. Можно также использовать э, сено, то есть косы из сен, либо э, косы из березы, кора, э, там, не знаю, корица и так далее. Ну, то есть, э, с точки зрения креатива, здесь уже, э, как говорится, каждый в, вволен... Э, как говорится, своему выбору и вы можете создавать абсолютно свой уникальный дизайн э, исходя из своих предпочтений, из своих взглядов и вкусов я же вам продемонстрировал данную технику которая очень хорошо подойдет для коммерческого букета. В следующем выпуске я сделаю букет в этом каркасе, так что следите за новостями и поставьте напоминания на канале, уведомления о новых выпусках для того, чтобы быть в курсе. Друзья, большое спасибо за внимание. Для меня это очень ценно. Если данная техника, данный образ вдохновил вас, и в вашей голове уже появилось несколько образов, ваше творчество начало работать и создавать уже какие-то свои креативные букеты, то я искренне рад за это. Ставьте лайки. Если у вас есть возникли какие-то вопросы по данной технике, да, то есть как применять, какие материалы и так далее, пишите в комментариях, задавайте, я всегда открыт для того, чтобы помочь вам. До новых встреч!